Всем привет, дорогие друзья, с вами Фрэнкс. И сегодня будет обзор моего мода Секрет браклет. Тайна браслетов или секретные браслеты. Так, вот эта шкатулка ее делала. ее делал Олег. Сразу видно. В говне все. Ладно, шучу. Это шкатулка. Главное, это белый. Я иду остальные. Главное, это красный, но почему-то главный тут считается белым, хотя красный более сильнее, более сильнее белого в три раза. Так, вот не умничай. У него времени не не больше. Так, берем белый браслет. Красный, красный, красный. Нажимаем PK. Так, Олег, ну-ка верни. Я хотя бы показать красный. Рамку я случайно смогу. А я не смогу. Мне надо, чтобы а. ты возьми просто. Трансформация. трансформация и вот трансформация. такой вот браслетик. Я да да да говно. На меня просто. Ну, просто соска. Просто соска. да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да просто. да просто да да да да да да да да да да да и, и без флая. А можно свой ну, свой Нет, я сам покажу. Ну там да. супероружие, а просто выдаться и будет сильно бить. У чтобы, у чтобы, чтобы детрансформироваться, нажимайте на П. Все. Да. Так, я скажу, я дальше пойдем к Красному. Самый сильный. Так, Нажимаем трансформация Красное вот такое оружие. Кто видел? Видимо... Маски, маски нет, пока что, но да, будет. Этот костюм эй, будет перерисован. Меня. Отправь меня, знаешь куда? Полетел. А? Сейчас он умрет. Слепота, вот. Нажимаешь и он летит вверх. Ага. Слепота, и слепота, левление, полет. Левитация. Так, дальше. Дается 10 минут, а остальным только 5. Так, выбираем силу. Красный шанс выберет мир, который поможет тебе в битве. Так, Сворд, Склес, Телепортат и их. Выбираем Сворд. На примере будет Ирангулем. Привет. Он не вечный, он ломается всего на 5 ударов. 5 ударов и все. Так, ну, дальше выбираем лучше. топор. Топор очень жесткий. Но тоже на ну, ударов давай. 5. Тоже на 5 ударов. Нет, на 3 даже. Пш. Он не да. Дальше. Глэс. Это подзорная труба следить за кем-то есть кому-то что-то нужно есть так дальше телепортатор это самое интересное Нет, ты, ты можешь выбрать так правильно нифиг вот, и ты берешь, и, например, хочет, туда хочу. Оп. Все. А вдруг ты хочешь помочь своему тим тим тиммейту? Вот, например, ему я хочу помочь. Я беру такой, на. Давай. Куда я? Туда. Оп. Видел. Вот я хочу ему помочь, один мой удар и он летит. Нет, Нет, не надо, не надо, не надо, нет это ужасно. тут есть еще виапон. Виапон это оружие, но его еще нет пока что. Ну Все, на этом просмотр окончен. Так, следующий браслет черный. Трансформация. Вот такая вот броня. 5 минут. Вот так. Выглядит. Если убрать второй слой, то вот так. Ну, без второго слоя мне нравится, но... но красиво тоже так выглядит. Так, сила у него что пока... Ты? Давай, на мне, на мне. Тыщ. О, сопротивление взял. Тыщ. Я Хочу, что, сила Тыщ. Не И тыщ. тыщ. Кик -кик -кик я уже Видел Олег? Я... Я видел так Шу. на големе это будет так примерно. Я, простей, я... Вот это Там... Раньше. Откуда? За да что на... Так есть. все. Почему? Вот следующий, вот следующий последний. Подожди, стой мне. Надо покушать яблочки. Так, следующий это розы. Оранжевый. Да, оранжевый. Оранжевый. Вот такой штучка. Нажимает трансформация. У него есть щит. А, есть ушки, по мне и все такое. Самый так. Молоток. Mm. Не полей, Олег, положи. Так. Нажимаем. У него есть пиктейт. Нажимаем. Все. Он может следить за кем. Это такой шпионажский расслед, Чтобы за кем-то следить, чтобы выйти, надо нажать на вот эту. На эту. Нажимаем. Оп. Выходим. Также есть еще спиктейт лейфт. Это значит, все. Вы больше не сможете, пока не пройдет таймер. И когда будет идти таймер, и вы будете использовать свою силу, время будет прибавляться. Поэтому советую вам подождать и потом использовать. Так, снимаем. Следующий. Розовый мерзлет. А Трансформация. Вот такая штучка. Там. Такой мерзлетик. Силы нет. Но... И прыгает слабенько. Силы нет, потому что еще ее не добавил я. Ну, я ее добавлю со временем. Где трансформация? Вот так, желтый отсюда. Ты -то снимаете тогда. Знаете? Так, желтый это... Вот... это вот так Вот он так это. выглядит классно и прыгает такой тризумбец тут было очевидно очевидно он такой раз раз раз раз раз тихо тихо тихо все все и все также есть это но это еще не все силы их еще добавлю я но позже у меня сейчас было сопротивление 50, и ты мне вот, посмотришь, у, э, у меня 4 хп осталось. На этот. Последний это голубой. Трансформация. Голубой мне нравится больше всех костюм. Он очень классный, мне нравится. И мы берем Ирон Голем, и он спавнит. Уру, да. он бьёт всех, даже своих. Да, а потому что он козел. Да, он тупой, потому что, да. Потому, да. что... потому что идиот. Да-да, три зубца вот. был. Держи зеленый, зеленый, зеленый. Ай, тут. зеленый я не показал. Вот он меня, держи. Давай. Так, зеленый. Это последний, да? да последний. Так, зеленый. Ну, трансформация. Да. Такой молоточек и очень красивый костюм. Нажимаем, выбираем. Каранка. Каранка дается на 5, на 6 секунд. И ну, за эти 6 секунд ты можешь зайти. ломать блоки. Точнее... Добавляется ну, да, так. Этот, этот браслет предназначен для разрушения неразрушимого. Вот так, вот, не вот берем раз раз. раз раз все. Разрушил, а это. Ну также это и там неразрушимые там блоки там и все есть. такое. Там например, есть. например там да. Мы будем например, и вот. Оно не ломается, я покажу вот. Это не ломается, это бронированные. Мы меня избивают тут, а кто может с ним разобраться, пожалуйста, мы не избивают. У меня нету, я случайно сжег его. Да стой, не двигайся. О, всё. Так Я выбираем буду. каранку и быстренько все рушим. Все, вот. Все. Правда, у, а, у других это игроков это не отображается. Но и, да, у других это не отображается и можно еще фигарить ей. Сейчас подожди, Давай. Я одно. Подожди. Ага. Мне больно, больно, больно. Он же был, я его и все, снимаем. И трансформации проходят все эффекты. Также тут есть пластинки. Слушать, надеюсь, так. Не Слушайте, мы не будем слушать. Например, просто вот эту. эту можно. Допа, всё. Нет, это можно. Все, все, все, все, все, а Либо идет... вот. Баночки, все послушали хватит Мне ну и тут еще вот так все послушали хватит Остальное сами послушайте, скачайте. Да, там есть певица, которая... Когда выйдет этот ролик, если в описании появится в любом из видео, в новом после этого видео, после, после этого видео будут другие ролики. В описании будет написано Мира Секрет Брайкелит Модс будет доставлена ссылка. Качаем и все. Если не будет, то мне еще доступ не дали выкладывать. Ну именно не выложили. После этого ролика она выйдет завтра, точнее уже сегодня. Сегодня у нас 9. -е. Сегодня оно выйдет в... Гости, да, я поставлю в премьеру. И сегодня, 9 числа, оно выйдет. И скачать вы сможете только 10 или 11. -го. Да, только так. Что вам тут а еще вы... показать? А, шкатулку я не показал. Показал в начале самой. Нет, я не заходил. Шкатулку я буду еще переделывать, это было так, чтобы на видео мне Тут есть белый, черный, красный, желтый, ой, оранжевый, синий, синий. Так, какие есть? Нету фиолетового, это злодей Аквамаринового, синего и серого, остальные все есть а коричневый или это оранжевый? Это оранжевый. Кстати, еще есть, есть баг. Нельзя, пусть я не доделал этот. Розовый нельзя положить. А, еще нельзя положить. Но перед тем, как этот мод, уже можно будет покласть. Да? Все. Скачать можно. По ссылке в описании. В Скачать в можно только десятого или одиннадцатого числа под одним из роликов. Если выйдет 10-го, например, под роликом ЛБ и следом под браслетами, то, то будет и на всех. Общество, просто, и если... просто выйдет 10-го. Если не 10-го, то 11-го под любым роликом. И это будет ну, в описании теперь всегда. Второй мод. Всё. Всем удачи и всем... А. Да. Поэтому можем заканчивать Если вам понравилось, подписывайтесь на канал С вами был я, Фромикс Всем удачи и всем пока, пока.